А? Нормально вроде. Потихоньку. Нормально. Полне, проходишь. <свист> <свист> <свист> Давай. Потихонечку. Сейчас не знаю, надо посмотреть. Ну пока проходишь, а дальше хз. Какое? Ага. Да. Бой, иди посмотри, ну так никто не задевал, слышишь, порогом порогам не задевал. А что щелкнуло, хз? По порогам не было ничего. Да там дофига нормально. А вот тут ТХЗ. <звы> <звы> ну прошел, да. Защита мешала, значит, только. <звы> Окошко приоткрой, Серега. Ага. Давай потихонечку. Перед проходит. Перед проходит, говорю. Подожди, стой. Сейчас вот совсем потихонечку дверь открой с той стороны. Смотри, горка одинаковая. Колеса вверх пошли уже. Что-то сцепляет. Вот здесь ты по факту уже вот внизу стоишь на этой. Жизнь. Ага. Какой? <звы> Можешь одним колесом здесь проехать, просто попробовать. Давай. Нормально. Пока нормально. Опс. Ну слегка. Порогами. Опс. Да, с хорошим Да. Классно. Ну, потихонечку очень. Так, не газуй, сейчас днище не забываем. Во! Шок контент. Субару заехал. Ну, Богом. Все рулем, роль, руль ровно, не крутить. Руль не крути. Чуть-чуть правее. Левее туда, туда. Чуть-чуть. Так, ровно, все, все, все ровно. На меня. Все, ровно. Не крути, все, держи. Все, давай. Потихоньку, потихоньку. Потихоньку, не со скоростью. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну нормально. No, блин, а не яма. Да, он с меня смени я встану вот эту яму. А так здесь все, я снимаю. Можно еще назад по обратку сверху снять с других ну, ракурсов. Да. Э, Поедешь? Иди, ножом, Ээээх пампером Пойдем